И замыкает наш топ трехкомнатная квартира, общая площадь 100 квадратных метров, Ленинградская область, рыночная цена 4 миллиона 800 тысяч рублей, цена покупки 3 миллиона 168 тысяч рублей, дисконт 34 экономия 1 миллион 632 тысячи рублей, друзья.